Эта лезгинка добралась уже и до галактики. Моя армия наш концу. Надо захватить этот горский народ. Эта музыка поглощает ваш разум.